Я напоминаю сегодня, друзья, что 21 декабря – это тот день, когда важно начать проект с Нового года. И я, Надежда Новосельская, психолог Коуч, вы знаете, уже об этом говорила в предыдущих видео. И сейчас напоминаю вам, что сегодня очень важно подвести итог того, что было, поблагодарить за то, что было, выводы сделать, написать, что у вас получилось, что не получилось, потому что 21 декабря – сегодня именно время для начинания нового проекта, того первого шага, который вы себе надумали, который вы поставили цель свою э, на, на день, э, на, на год, на следующий, на двадцать первый, и именно по китайскому календарю. Хоть я имею медико-биологическое образование, казалось бы, не верю вот в это все хине, но тем не менее есть вещи, которые не осознаются многими людьми и наука на многие вещи не может ответить, а разводит руками. Это напоминаю тем, кто еще не сделал. Это у вас еще есть время, 21 декабря, подвести итоги прошлого года и начать новый проект. Так вот складываются планеты, что сегодня тот, кто сделает, ему будет легче идти по пути к новым целям. А на самом деле, сегодняшнее мое выступление, сегодняшний мой эфир – называется мужчины нам женщинам ничего не должны почему я сегодня выхожу с этой темой я занимаюсь психологией отношений и не только психологией отношений вообще любая тема деньги здоровье ваша самореализация это психология это ваш внутренний стержень. Это то, как вы относитесь к себе, к миру. Это все психология. Именно поэтому сегодня, сейчас у нас идет запуск, и завтра, 22 и 23, послезавтра будет двухдневный интенсив, как через сайт знакомств можно прокачать свою уверенность. И там многие будем глюки разбирать наши женские, да, наши неуверенности, многие заблуждения. Женщины пишут там в соцсетях. Так вот, чем больше вы пишете своих глюков, заблуждений, ну, может, вы считаете, что вы правы, ну, может быть, вы и правы, это вам решать. Но завтра я буду развенчивать мифы, почему за 40, за 50, за 60 можно найти своего мужчину качественного именно на сайтах знакомств, особенно в пандемию, когда люди сидят... Сейчас на локдаунах, есть статистика, есть примеры, Многих, многие примеры. Я вам, как психофизиолог, психотерапевт, поведаю эти примеры: все, что происходит в нашей голове, почему одни могут, а другие все время только сидят и жалуются. Так вот, в связи с этой, этой темой, в связи с этой программой, я сейчас Проведу э, вот такой вот месседж, открою вам, э, некоторые будут на меня, может быть, обижаться, удивляться, почему нам, мужчины, ничего не должны. Часто, э, я, так как я больше работаю для женщин, но мужчины все равно есть в моих консультациях, в моих программах. Я изучала психологию мужчин. Это моя тема, практика и в, с, в семье с сыном, с мужем, и на работе я работала в мужском коллективе. Поэтому мужскую психологию я, как никто, знаю лучше, чем многие другие спикеры. Хотя, может быть и меньше, я не претендую там на... И тем не менее. Продолжаю также изучать эту психологию мужчин мужских Мужчин-тренеров, качественных, дорогих тренеров, толковых мужчин, которые в этой жизни что-то значат. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши смайлики. И сегодня тема «Мужчины нам ничего не должны». Так вот, часто мужчины пишут, когда я даю какую-то тему для женщин. Ну, вот, например, как нужно выглядеть на сайте знакомств, какая должна быть ваша фотография, как вы, по идее, с учетом, психологии мужчины, психологии женщины, с позиции женщины «Я королева, я уверенная в себе, я личность». Как вы пишете о себе, что вы, как вы переписываетесь, какой позицией вы живете. И сегодня вот э, тема «Мужчины нам ничего не должны» буду отвечать и мужчинам, и женщинам. Мужчинам, потому что часто говорят, вот вы красивые фотографии выставляете, а дальше вы там... Типа такие сикие Я не собираюсь сейчас никому управлять мозги до тех пор, пока человек ко мне не пришел, он не является моим клиентом. Просто слушайте меня и делайте свои выводы. Так вот, почему мужчинам ничего, мужчинам нам ничего не должен? Часто задают вопросы такие. А должен ли мужчина платить в ресторане или в кафе, в который он приглашает девушку. Должен ли мужчина дарить подарки? И часто на эту тему ну столько много материалов, как просить подарки, почему нужно просить. Я сама это провожу эти материалы и скажу вам, что нужно просить. Это одна из особенностей женственности, потому что, когда вы просите, вы даете мужчине чувство собственного достоинства. Но в контексте а что вы ему даёте? Так вот, почему вы не должны платить за женщину в ресторане? Или не должны дарить ей подарки? Интересно? Поехали. Так вот, люди, в частности женщины, вот почему женщины сейчас будут на меня многие возмущаться, часто находятся в позиции ребенка. «Я хочу, дайте мне, дайте мне» как дети малые, да, вот мы, дайте нам, вот топ топаю ножками, плачу, кричу, истерю, дайте мне. И поэтому люди вырастают уже до взрослого периода, 50, 60, 80, до старости доживают уже глубокой, на смертном одре находится уже, а находится в позиции дитя. Что это значит? Мне должны дети, государства. И так далее. В Мир должен. Это люди, которые не вышли из детского состояния. Дальше. Когда вы, женщина, считаете, что мужчина вам должен, то мужчина вам ничего не должен. Потому что для того, чтобы мужчина дал вам то, чего вы хотите, заплатил за вас в ресторане, там, в кафе, съездил с вами там куда-то отдыхать, подарил вам подарки вам необходимо сделать нечто, чтобы ему захотелось это дать. А это уже позиция взрослого ребенка обмен ресурсами. Ты даешь ему что, насколько ему хочется дать тебе то, чего ты хочешь. Поэтому вы не должны, мужчины, кто меня слушает, платить за женщину, если она вам ничего не дала. Не дала вам внимания, ласки, нежности, крылья вам не помогла настроить, чтобы вы больше чего-то достигали. Почему часто в тренингах женщина-вдохновительница, нужно делать комплименты. Да, нужно мужчине дать то, что ему необходимо от женщины. Закрыть его те потребности, после которых ему захочется в ответ дать. Да, конечно, нужно уметь договариваться, коммуницировать, договариваться на берегу. Об этом я, э, об этом я говорю на всех своих программах. А если она ничего не дает, если она вам ничего не дает, и если это ваша женщина, если это ваша жена, значит, нужно вам учиться дать ей то, чего она хочет, при этом садиться за стол переговоров и договариваться. И говорить, например, дорогая, ты хочешь подарки? Ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой там, не знаю, куда-то отдыхать, ты хочешь там колье бриллиантовое, еще там, что вы там можете? И говорить ей следующее. А вот мне от тебя нужно вот это, вот это, вот это. Ты можешь мне это дать? Нет. Значит, в этом случае вы ничего не должны ей давать, если ваша женщина не может вам дать то, чего вы хотите. Но здесь еще есть и другая тема. Есть мужчины, которые обесценивают женщину, злятся на нее, обзывают. Вот я как психофизиолог, психотерапевт, психоаналитик. Читаю, когда эти мужчины часто пишут там на Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютуб-канале. И они какую-то агрессию проявляют по отношению к женщинам. На самом деле они не понимают, что они этим самым подписываются в своей беспомощности. Почему? Потому что на уровне взрослого человека, взрослого мужчины, есть такое понимание, как «я хочу и я могу». Поэтому очень часто мужчина хочет женщину, она умна, красива, она выше его статусом, она сексуальна, она, она невероятно красивая, невероятно умна, логична, с ней интересно, но он понимает, что он ее не потянет. И тогда мужчина, умный, разумный мужчина, просто отходит, он понимает, что он не может, или же это для него вызов, а что я могу сделать? Смотрите, я хочу и я могу, я хочу и я не могу расписаться в своей беспомощности или же обесценить эту женщину, ругать, проклинать, там, называть какими-то словами. Очень часто такое бывает, и женщинам это тоже касается. Но сейчас я говорю вот именно этой узкой теме. Так вот, если вы видите, что перед вами женщина, которая, вы ее не тянете, Значит, это для вас вызов, а что вы можете сделать для того, чтобы дать ей то, что она хочет? Так вот именно здесь закладывается вот это я хочу и я могу вызов, да? Таким образом, так, читаю. Он с, в смысле мужчина не дает ничего, а только ждет. Но если мужчина ничего не дает, а только ждет. Так а чего он ожидает? Смотрите, отношения еще раз, отношения это обмен ресурсами. Я тебе даю вот это, а ты мне это, и тогда вы договариваетесь или прямо, или косвенно. Но часто бывает так, что мужчина дарит подарки женщине и чего-то от нее ожидает, а женщина ничего от него не хочет, он ей не подходит по каким-то там параметрам, и он считает, что он ее купил подарками, еще там. Какими-то там, да, э, такими, какими-то, другими, да, другие дали ресурсы. А она ему не дает то, чего он хочет. И тогда она такая сякая там и так далее. В итоге, на самом деле, что получается? Что вы не договорились по-взрослому. А я хочу сейчас закончить, закончить мысль э, о детях и взрослых людях. Смотрите, на уровне детё мы хотим взять, но мы не хотим отдать. Поэтому дитя хочет все, И так как оно дитя, то оно это дитя только хочет, но оно не отдает, оно потому что дитя, ребенок. Подросток, когда подрастает уже, ну это дете было, да? Подросток тоже дитя, но уже более взрослого такого, более, более больше лет, короче. И тогда этот, этот подросток когда ему не дает то, что он хочет, он психует, он хлопает дверью, он там... Это тоже, по сути, ребенок. И в этом случае это не взрослая позиция. Потому что когда вы не можете, и вы психуете, что вы не можете, так это ваши проблемы, что вы не можете дать сказать себе, а ч ⁇ я психую? Да, мне нужно больше зарабатывать. Да, мне нужно идти и трудиться. Да, мне нужно кем-то стать, чтобы вот эту женщину завоевать, например. да. Поэтому женщина, когда идет в отношения с мужчиной, она тоже должна, никому не должна, себе только должна понимать, осознавать, какие, в каком человеку она идет. И вот сейчас, когда мы говорим о сайтах знакомств, то женщины, которые обожглись на маньяках, сексуальных там каких-то товарищей, которые пишут. Почему они пишут в соцсетях, например? Ну, как можно найти мужчину в соцсетях? А зрелый мужчина, осознанный мужчина, трезвый мужчина, умный мужчина, он понимает, что нужно идти за Мерседесом в салон Мерседес. Взрослый мужчина понимает, что ремонтировать машину нужно идти и ехать там, в соответствующие СТО. Взрослый мужчина, который понимает, где находятся качественные женщины, идет на специализированные сайты. И взрослая женщина, думающая женщина, тоже понимает, куда нужно идти, где водятся такие мужчины. Понимаете, о чем я? А женщины, которые находятся в состоянии детско-подросткового периода, у которых созависимые отношения в прошлом, какие-то обиды, что-то что-то им должен, они идут на бесплатные, дешевые сайты, в соцсетях они общаются с мужчинами. Да, бывает, что в соцсетях тоже люди находят свою судьбу, я согласна. Я тоже общаюсь со многими людьми, общаюсь с мужчинами, тоже мне пишут, я их консультирую, иногда мои клиенты становятся, мои друзья становятся моими клиентами. Те, которые пытаются за мной ухаживать, становятся моими клиентами. Это нормально, потому что я работаю в том числе и в онлайн, в интернет. Так вот, серьезные люди идут на специализированные сайты. Они выбирают эти сайты. Они... А женщины что делают? Они находятся на таких сайтах, где им пишут какие-то маньяки, виртуальщики, люди, которые годами там сидят. Они не думают о серьезных отношениях, понимаете? О взрослых отношениях. Именно поэтому они обижаются, что такие все мужчины дураки, все такие они козлы. И та же самая мужчина, когда я с ними общаюсь, когда я их консультирую, говорят, ну там такие бестолковые женщины. А почему бестолковые? Вот они чего-то ожидают, вот они какие-то обидчивые, вот они какие-то глупые, вот они. Ну там, короче, куча всего. Я сейчас не буду вам все перечислять. Потому что это люди по сути своей, детско-подросткового периода жизни. Взрослые люди, трезвомыслящие, понимают, что я иду, например, на сайт знакомств, и я там ищу такого-то человека, мужчина ищет женщину, женщина ищет мужчину, и они четко понимают, какой это мужчина или женщина, что ты можешь дать этому человеку, какова психология этой мужчины или этой женщины, понимаете? И тогда получается, что нет никаких обид. Если ты приходишь на тот же сайт знакомств, и ты ищешь себе женщину только для секса, ну, таких там найдешь, там тоже есть у каждого своя цель. Если ты идешь и ищешь женщину для семьи, для того, чтобы создать семьи, ты там тоже найдешь. И так же самая женщина. Она осознанно понимает, на какой сайт идти. Как говорить, как общаться, как, какие фотографии выложить, где... Как общаться, как говорить и так далее. Почему я говорю сейчас, мужчина никому ничего не должен, дорогие девочки? Потому что, когда вы с этой позиции заходите в новые отношения, старые всплывает, а это уже психотерапия. Не закрыв старые двери, новые не откроются. Понимаете? Поэтому, закрыв старые отношения, выйти из обиды, из тех ошибок, которые были, вам нужно идти в новые отношения, трезво мыслить, а с кем, а зачем, а где он живет, а чем он занимается, а готов ли он дать тебе, чего ты хочешь, а что ты дашь ему в ответ, какую, какую женщину он ищет, понимаете? И вот я подвожу итог сегодняшнего эфира, хочу сказать следующее. Дети – это тот уровень людей, которых большинство, они только ожидают от мира, они им должны. Понимаете? Следующий уровень это когда вы отдаете на 10 копеек, это уже подростки, а хотите получить на миллион. Часто люди хотят, ну это и с деньгами связано, у меня денежные программы тоже есть, и я знаю, что люди хотят мало отдать, схитрить, а больше урвать. Так тоже не работает. И это наказывает потом, потому что эти отношения тоже не взрослые. Следующий уровень, когда вы даете на миллион, а получаете 10. Вот я сейчас работаю в той стадии, когда я отдаю на миллион, а получаю 10. Ну это условно говорю, да? То есть я много отдаю, у меня тысячи роликов на YouTube канале здесь статьи. И таких людей, как я, тоже достаточное количество, которые отдают и намного меньше получают. Мне это нравится, мне хочется быть полезной вам. Я-то отдаю. Другое дело, что это не ценится бесплатно, но... Это уже другая тема. А следующий уровень – это когда вы отдаете по максимум и ничего не ожидаете. Но это же тот уровень, когда у тебя все есть. Я еще до такого уровня не дошла. Когда у меня не все еще потребности закрыты, вот эти земные потребности. Когда ты отдаешь и ничего не получаешь, и ничего не ожидаешь от мира. Так вот, Теперь то же самое касается и отношений, тоже то же самое касается это бизнеса, тоже касается это здоровья и всего всего отдавайте и получайте. Если ты идешь в отношения и думаешь, что тебе должны, забудьте, отношения у вас быстро развалится, потому что вот эти вот влюбленности вот эти вот сексуальная увлеченность, она же заканчивается скоро. Дальше начинается о чем помолчать, да? А как человек ходит, как человек дышит, а улыбается ли он, а он плачет, а он молчит, а он не молчит и так далее. То есть отношения, по сути говоря, это серьезный проект, это как бизнес-проект, и в них нужно идти с позиции взрослого человека. Как ты этот проект, проект видишь в целом? Насколько ты представляешь себе, что будет, когда ты это получишь? То есть смотрите, чтобы вы не строили, сегодня 21 декабря, напоминаю, что сегодня важно подвести итоги ушедшего года, уходящего, и начать первые шаги прописанного вами нового проекта, новой цели. Поэтому те, кто еще не, не поставили себе новую цель, не просто написали там какие-то желания, это конкретная цель, этот проект новый, по сути, на следующий год. Так вот, успейте сегодня попадите на консультацию к специалисту, можете ко мне, можете к другому попасть, но просто с помощью специалиста вы чётче структурирование построите свои цели, планы, вы быстрее достигнете, не будете плавать и болтаться. Так вот, то же самое касается отношений. Проект отношений, семья, или вы хотите там, отношения, там, я не знаю, любовники, или вы хотите отношений, там гостевой брак, каждый сам выбирает. Это никто не имеет права никого осуждать. Любые мысли, о чем-то, чего вы хотите, по сути, его нужно привести не только в чего я хочу, что я хочу, а что я делаю ради этого, что я даю, с какой позиции я захожу в этот проект. Вот с позиции взрослого человека, что мне должны. И с позиции я, женщина, если мы говорим про женщин, из знакомств, которые 22-23, ссылка в шапке профиля будет, или под этим видео, кто слушает меня на Ютубе и в Фейсбуке? Двухдневный интенсив как взрослой женщине и где найти мужчину на сайтах знакомств? Почему я сейчас в сайте знакомств запускаю более серьезную эту программу? У меня есть программа Служанки в королеву. Она очень хорошо хороший дала результат. Там есть боли у людей, комплексы неполноценности, зависимые, созависимые отношения, детские психотравмы. И какие бы ни ходили программы? Там, по отношениям, там, по деньгам. Вот тема психологии личности, структуры, вашего, она везде светит, она везде зияет. Так вот, я решила эту программу модернизировать и через сайты знакомств помогаю женщинам простроить свою уверенность. Кто я, с какой позиции захожу, взрослая, леди, или я служанка, или я там какая-то жертва, с позиции мне должны, или все мужики-сволочи. Или там и так далее. Плюс мы выбираем ваши боли, ваши, э, ваши внутренние какие-то травмы, психотравмы и так далее. Потому что это все будет в программе. А вот за эти два дня, завтра и послезавтра вы узнаете, на каких сайтах, что нужно делать, какие типы бывают мужчин, почему вы годами сидите на сайтах знакомств, и ничего у вас не получается. Я как женщина это знаю, потому что я тоже начинала проверять себя, изучать на сайтах знакомств еще лет десять назад, наверное. И тоже были свои там заблуждения. И за многие годы работы в психологии психотерапии с людьми я очень хорошо понимаю теперь психологию людей. Езжу по разным странам, общаюсь с мужчинами, женщинами. Я очень хорошо понимаю, что происходит сейчас в этом онлайн-мире. И очень хорошо понимаю, как важно и полезно просто сидеть уже хватит через интернет и прокачать свою уверенность и свою личность. Не я и как следствие, найти там своего человека. почему вы там можете его найти. Куда приходят зрелые мужчины, которые действительно хотят построить серьезные отношения. Не все хотят только сексу одного. На одном сексе не, вып... ну, как бы, да, не выплывешь. Поэтому ничего никто никому не должен. Вот запомните эту фразу. Вот есть люди, как это? Родителям должны. Да, родителям должны. Но там уже другая работа идет, там уже другая вы, другой вы человек, когда вы даете столько, что вам дают. Это уже другая личность, другая, другая особенность ваша. Вы даете столько своему мужчине и любви, внимания, и поддержки, и, и трезвого, трезвого подхода к его там, ситуациям жизненным, потому что вы зрелая женщина, что он вам... Куда бы не смотрел налево-направо, он будет к вам идти. И это взрослая позиция. Позиция так называемый внутренний кодекс завтра мы будем это разбирать, <как> я покажу вам ошибки. Я покажу вам основные принципы, которые, с помощью которых вы достигнете своего результата. Вы видите многие свои заблуждения, увидите много того, что делаете правильно, что делаете не так. Потому что нет такого правильно, неправильно. Есть есть результат или нет, эффективно или неэффективно. Поэтому никто никому ничего не должен. Если мужчина считает, что он не должен платить за женщину, не должен. Но если он хочет и может, тогда он платит. Если женщина дает ему то, что сподвигает его на это желание, и у него есть чем то, то он это делает, платит и так далее. Более детально я с радостью вам завтра раз, разложу по, по полочкам тему сайты знакомств, потому что многие считают, это все бред, что европейским мужчинам не нужны, там, это все заблуждение. То так считает, это ваши ваши мысли, повери ваши. Поэтому многие, вот сейчас делаем рекламку небольшую, Многие пишут, да, это все иллюзии, перестаньте думать, это все неправда, девочки. Я таких столько вижу, но мне их жаль. Потому что это заходишь на страничку э, такого человека и видишь там боль. То, о чем человек пишет, какая у него фотография, какие посты человек выкладывает, кого перепочивает. Я, как психодиагност, я многие годы проработала в главном управлении разведки и занималась этим. Я сейчас не стесняюсь это говорить, это наоборот не плюс, я это уже понимаю. Раньше мне нельзя было этого говорить. Поэтому достаточно фотографии, достаточно, о чем человек пишет, как он одет. И ты можешь понимать, с чем, с какой метапрограммой человек живет, что его болит, что его тянет. Поэтому, когда люди приходят сейчас на бесплатные консультации, как они заполняют анкету, что они пишут, мне уже на 70% понятно зайдя на профиль человека, кто передо мной, с какими болями, с какими проблемами, с какими заблуждениями человек живет. Ну что это моя профессия. Итак, еще раз. 21 декабря сегодня тот день, когда важно подвести итог, поблагодарить, очиститься. Я это говорила в других своих видео. И построить свой фокус внимания на проект Нового года. У кого проект «Деньги», Бизнес, здоровье, это тоже все проект. Он проект отношения, кто хочет найти своего любимого человека, кто хочет действительно в новом году быть по-настоящему счастливым, счастливее, чем в этом, зависит сейчас. Чего вы хотите? С кем вы хотите? Зачем вам это? Поэтому тот, кто не пойдет завтра на интенсив, ну, это ваше дело, а я вам даю такой маленький еще такой лайфхак. Лайфхак. Сделайте выводы из того, что было. Отпустите все прошлое, все боли. Сегодня сделайте это. За такой вот, чистку такую. Напишите свою цель, чего вы хотите достичь. Пропишите эту цель грамотно. Где вы сейчас по отношению к своей цели? Что делаете? будете делать, готовы делать, что мешает вам делать? Как вы это будете делать? Записывайте, потом записи послушайте. Почему для вас это важно? Кто вы, когда достигнете этой цели? Кто вы сейчас, когда нет еще этого? И кто вы, когда достигнете этой цели? Напишите, что будет, когда вы достигнете этой цели. Напишите, что вы будете делать, что станет возможным, когда вы этого достигнете. И не поленитесь. По сути, я вам сейчас дала вопросы коучинговые. Если вы самостоятельно это сделаете, качественно сделаете, у вас столько откроются всяких там окошек, вау, прям в голове будет понимание всего. Поэтому 21 число, еще раз напоминаю, подвести итог того, что, вы, что было в прошлом году, что вы хотите, что было в этом, и сделать первые шаги и начать новый проект. Один из моментов, кому нужны новые отношения, сайты знакомств, с качественными мужчинами, те, те сайты знакомств, где действительно есть такие мужчины, почему их туда приходят, мы дальше тоже будем об этом говорить. И в шапке профиля под этим видео тоже будет ссылочка на этот интенсив. Кто будет слушать записи это видео, кликайте, пишите, дадим запись, будет ссылочка на программу. Ну, в общем, лишь бы вы хотели. Все зависит только от нас самих. Я Надежда Новосельская. Психофизиолог, психотерапевт, лайфкоуч была с вами на связи. Помните, 21 декабря, и помните, нам никто ничего не должен. Мужчина нам ничего не должны. Если мужчина, еще раз повторяю, подвожу итог. Мужчина ничего нам не должен. Мужчина не должен платить. Мужчина ничего не должен. Он может и хочет. Хочет и может. Он хочет, но не может, значит делайте себе вызов. Он хочет, но не может, ну тогда звоняйте, -то. а вы выбираете себе тех людей, которые под вас подстать, чтобы не было больно за бессильные прожитые годы и вчерашние наши отношения, вчерашние наши боли от наших отношениях должны заканчиваться, знаете, как фундаментом для новых отношений, потому что это уроки, любая боль это рост, рост из болезненной реакции ребенка на взрослого человека, для чего мне это было, что мне это дало, и как я не буду больше делать, чтобы не попасть в подобное, а как я буду делать. Вот все эти вопросы, когда задаешь вам лично в консультации, вау, происходят какие-то там, вау, озарения, ну, кто-то может самостоятельно сделать. В любом случае, помните. Сегодня 21 декабря, начало нового проекта, подведение старых, завершение старых дел. И нам мужчины ничего не должны. И я сказала про 4, про 5 уровней отношений. Дети, когда хотят и ничего них не дают. Подростки, когда дают 10 копеек, а получают, хотят получить 100. Это следующий уровень, когда дают на 100, а получают 10. Следующий уровень, когда ровно отдаешь и получаешь, и договариваешься, это взрослые отношения. И пятый уровень, когда ты отдаешь, но не ожидаешь. Всех вам благ. До завтра на интенсиве, 15 часов по Москве. Ссылочка в шапке профиля.